Такой уровень интеллекта у человека. Вот он живет в этом своем мире, в котором это круто. Написать, что Ахмад Сила там, при въезде в город, это круто. Это вот его какие-то мечты юношеские. И он вот это все, он весь в этом, понимаете. Он, когда у него только появилась какая-то возможность, он создал боксерский клуб и назвал его своим именем Рамзан. Поразительным было его высказывание о том, что значит, о них разработают законопроект в соответствии с которым исламских имам ну имамов мечетей так арсен салам алейкум тумсо как-то раз с друзьями приехали в грозный и я был в шоке от увиденного. Внутри центральной мечети маленькие дети кричали: Ахмат, сила, какая же там идет жесткая пропаганда! Ну, да, это, в этом нет ничего, наверное, странного. Дети, они на то, и дети, они мало что понимают. Но когда они вырастают, начинают что-то понимать, многих уже тошнит от этого, от этого клича Ахмад Сила. И кстати, вот сегодня появили, появилась статья на Кавказском узле новой арке при въезде значит, в поставили, построили арку а, из двух таких сторожевых чеченских башен, соединенных между собой типа мостом, и сверху а, написано «Ахмат Сила». Ну и приводится мнение людей, что большинство людей не оценило эту надпись, людям это раздражает, людям это надоело, многим откровенно смешно, потому что это какое-то ребячество. И я, я вообще, меня поражает то, как Кадыров издевается над этим въездом в Грозный, он сначала, еще раньше, в начале своей, своей карьеры в Чечне, своего наместничества, он установил там глобус, и написал на этом глобусе «Чечня – центр мира». Уже, еще тогда, я помню, это было мемом, все с этого смеялись, что это за выражение такое «Чечня – центр мира», ну это... Но ну, это вот в его стиле, это такое типичное ребячество. И вот сейчас он, он значит, построил арку, на которой написал, что Ахмад Сила. Такой уровень интеллекта у человека, Вот он живет в, в этом своем мире, в котором это круто написать, что Ахмад Сила там, при въезде в город, это круто. Это вот его какие-то мечты юношеские,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 Вот все, что эти люди делают, это такое типичное ребячество. Это какие-то их комплексы юношеские, детские, неосуществившиеся когда-то мечты. И сейчас они все это реализовывают. Я не знаю, к какому возрасту у него это пройдет, когда он уже наконец повзрослеет и начнет как-то по-взрослому мыслить, понимать, что это все полная чушь. Я не знаю, когда это произойдет, но, возможно, никогда возможно что он э, и состарится если конечно он доживет до своего преклонного возраста, то возможно он даже тогда будет жить вот в этом ребячестве. Я помню себя в лет наверное 15-16 вот тогда у меня возможно еще были знаете такие вот э, желания там сзади на э, лобовом э, своего автомобиля там наклеить, что-то, свое имя, имя там, своего э, тейпа, там, родового села, города. Бывает, что такое, какое-то ребячество. Тогда это, я помню, вот такие вещи были. Но делать это в 30 лет, там, в 40 лет, ну, это просто жесть какая-то. людям, конечно, это не нравится, а людей это раздражает. Кого, кого это не смешит, не улыбает, того это раздражает. Людям это уже надоело. Все-таки это въезд в город, он должен быть каким-то, я не знаю, официальным, солидным, серьезным. Он не может быть по-детски э, смешным. Это, это ненормально. Я не знаю, это где-то в песочницу можно было бы там написать подобное. В крайнем случае свой бойцовский клуб, когда там, в Ахмат ты заходишь, напиши, это что, что Ахмат это сила. Но, но как можно это написать при въезде в Грозный, при въезде в столицу? Вы можете себе представить, что, допустим, при въезде в Москву, Напишут, что там «Fight Night сила Представляете себе подобное? Или что там напишут «Дзюдо Сила». Вот дзюдоист же Путин, и он напишет «Дзюдо Сила». В арке там с юго-западного въезда в Москву. Ну бред ведь! Таких аналогий можно приводить бесконечно. Это просто полная чушь. И мне, мне смешно, но люди, я живу не там, поэтому я, наверное, не вижу это каждый день, меня это не раздражает. Но людей, живущих там, и видящих это, им уже, походу, не смешно. Их это реально раздражает. Дзюдо сила, кстати, хорошая идея для Путина. Пусть напишет при в Москву дзюдо сила. Раньше было написано «Добро пожаловать в ад, теперь Ахмад Сила». «Добро пожаловать в ад», я помню, была надпись, когда спускались в, этот, в туннель со стороны центра Грозного, там была эта надпись «Добро пожаловать в ад», но это было во время войны. Это как бы было написано для российских солдат, что вы приехали, вот, «Добро пожаловать в ад». Ассаламу алейкум, раамату из Азербайджана. Брат, дай Аллах тебе спокойной жизни на родине. Скажи, пожалуйста, как относишься к инициативе Макрона создания так называемого французского ислама? Алейкум асалам. Это тоже, конечно, очень поразительные были заявления Макрона. Я посмотрел его выступление на французском языке. Я вообще не понимаю французского языка. Просто было, было где некое сообщение посчитать, сколько раз он в этом своем выступлении говорит об исламе, об исламизме, об Вахабизме и салафизме даже, он говорил. Даже вот такие термины он употреблял в этом в этой своей речи. Я послушал, и это просто ну трэш. Он реально там раз 500, наверное, говорит об, об исламе, о мусульманах. И вообще, перевод этой его речи... Ну, я думаю, очень правильно, правильный комментарий к этому выступлению сделал Эрдоган. Сказав, что... Европейские политики начинают говорить а, о проблеме ислама и мусульман, когда испытывают непопулярность а, в своих странах, когда испытывают какие-то проблемы с, со своей политической карьерой. Вот а, Очевидно, что Макрон, у него сейчас а, кризис в, в его политической жизни, он не популярен во Франции, у него проблемы, навряд ли он. Французы его изберут на второй срок. И поэтому он сейчас прибег вот к этому приему, когда начал говорить об исламе, о мусульманах и о исламском, об исламской угрозе для Европы. Поразительным было его высказывание о том, что значит, они разработают законопроект, в соответствии с которым исламских имам, ну, имамов мечетей будут обучать на территории Франции. То есть, они пресекут получение религиозного образования за пределами Франции. То есть, французские студенты не смогут учиться в исламских вузах Саудовской Аравии, Египта, там, Иордании, Мавритании, Марокко и прочих. Они, они пресекут это и будут значит, на территории Франции обучать имамов, мусульман, так, так, так сказать, правильному с точки зрения французского, французской власти, исламу. Вы просто представьте себе вот уровень масштаба, да, масштаб этого маразма, масштаб просто преступности этого заявления. Вы представьте, что Эрдоган сейчас заявляет, что мы значит, будем учить христианских священников на территории Турции, мы будем их обучать, чтобы они получали значит, образование здесь. Мы, значит, власть, будем э, мусульмане, по сути, да, власть мусульман будет э, контролировать получение христианского образования священниками э, православными там, или католическими. Можете себе представить подобное? Сейчас весь мир, о, он, наверное, обсуждал бы это высказывание Эрдогана, говоря, что он посягает на христианские ценности, на христиан всего мира. А Макрон делает подобные заявления, и, и это почему-то никого не удивляет, никого не волнует, кроме, кроме Эрдогана, разумеется. Эрдоган, по-моему, единственный, кто из таких видных политиков как-то высказался по этому поводу. Молчит Саудовская Аравия, молчит весь арабский мир. Никто ни слова не говорит, по крайней мере, я не слышал, чтобы они что-то как-то отреагировали на эти высказывания Макрона. Они, конечно, недопустимы, это полный бред. Я понимаю, что есть проблема с фанатиками, и эту проблему надо решать. Но эту проблему надо решать не борьбой с исламом и с мусульманами. Это обыкновенная преступность. Если этот человек совершает преступление, его с ним нужно бороться. Никто не говорит, что мусульмане белые и пушистые. Но эта проблема, это не ислама, это проблема конкретных людей. Да, есть ли какое-то какие-то радикальные а, течения внутри ислама, да, есть. Нужно ли с ними бороться? Да, конечно, нужно. Но, но с этим бороться нужно не так, чтобы ограничивать в целом а, всех мусульман Франции. Подобные вещи недопустимы. Я думаю, что у Макрона реально сейчас, видимо, очень серьезный политический кризис, и он при, прибег вот к этому... Как это назвать, Джокеру, там, козырному тузу, что ли, в своем рукаве, чтобы разыграть вот эту карту исламской угрозы, мусульманской угрозы во Франции, и вот на, этом, на этой основе набрать себе какие-то политические баллы. Но я надеюсь, у него это не получится. سأمحور جس الصيوني انتظريني انتظريني يا